привет дорогие друзья из солнечной Алании мы продолжаем вас знакомить с магазинами в которых продаются качественные красивые вещи по приемлемым ценам производства Турции и многие из вас просили сделать обзор магазина с большими размерами с красивыми вещами и сегодня мы с вами пришли в магазин ШИ, который находится в самом центре Алании рядом с торгово-промышленной палатой на улице Ататюрка все контакты этого магазина, ну и, конечно же, ссылка на карту находится в описании. Обязательно заходите и смотрите. Друзья, хочу познакомить вас с Ириной. Ирина говорит на русском языке совершенно прекрасно и работает в этом магазине. Поэтому, когда вы придете в этот магазин и захотите приобрести какие-то вещи, у вас не возникнет да, вопросов с выбором, с консультацией и так далее. Ирина, расскажите, пожалуйста, какие вещи в вашем магазине пользуются наибольшей популярностью, скажем так, потому что я вижу, что у вас в магазине очень много... <связычных> <связычных> <связычных> Дизайнерских вещей, да, да, необычных это, вещей Это из новых коллекций, они обновляются почти каждые два месяца <связычных> Есть и спортивный стиль, есть и свободный стиль В основном есть и И классика тоже есть, да, брюки да, да, классические есть выходные платья, еще делаем скидки да, многие Но из вас сложно. спрашивают, можно ли торговаться? Можно ли в вашем да, магазине? Да, да, конечно, можно? Можно, да, можно. Друзья, в этом магазине можно торговаться. Вот. Цены в вашем магазине тоже от 300 до 1000 да, лит да, приблизительно. Да, да. Да? И, кстати, несмотря на то, что вещи от 40 до 56... До 56 это турецкий размер, ага. российский размер это 62. 62, 62 да. да. До 62 размера. Но э, сейчас в моде оверсайз, mm -hmm. поэтому даже большую какую-то, например, рубашку размера XXL, можно надеть девушку, которая размер и или даже S. Merhaba, Şii mağazamıza, hoş geldiniz. Ben Saadet. Mağazamız 10 лет дыр хизмет ve ben de 10 лет дыр burada çalışıyorum. E, herkesin giеbileceği özel tasarım üринlerimiz var. Беденlerimiz 42'den başlayıp 56'ya kadar devam etmekte. değişik salaş üринlerimiz bulunmakta. Kışlık ürünlerimiz, yazlık ürünlerimiz her zaman var. Şöyle göstereyim. Böyle tarz değişik, özel tasarım isteyenler için farklı bir şeyler giymek isteyen insanların bulabileceği ürünlerimiz mevcut. Her tarz ürünü bulabileceğiniz, böyle eshopman tarzı şık taşlı ürünler. Bakabilirsiniz şu şekilde. Lamarine, Reti, Labeline, Darkwing ürünlerimiz. В этом магазине, как вы уже заметили, представлены очень необычные модели. И для того, чтобы выбрать то, что подойдет именно вам, обязательно нужно приходить и мерить, потому что я всегда говорю о том, что, например, на вешалке модель смотрится вот таким вот образом, а когда вы ее наденете и примерите, на одном человеке она будет смотреться одним образом, а на вас она может смотреться совершенно иным образом. Поэтому для того, чтобы понять, что вам подходит, всегда нужно мерить. И знаете, что со мной всегда происходит, когда я вижу какую-то модель на вешалке я думаю о том что ну наверное мне не подойдет но когда у меня закрадываются такие сомнения я обязательно мерю эту модель. herçeşit taştım pantona görebileceğiniz bir yer ve şu şekilde смотрите например какую удивительную накидку я здесь нашла кстати здесь все модели это дизайнерские вещи и ни в каком другом магазине Алани эти вещи вы не найдете например, вот такая вот потрясающая накидка скажу вам, сколько она стоит 639 лир и ее можно использовать как и каждый день с какой-то очень-очень классической строгой, прям строгими брюками и блузкой либо как вечерний наряд здесь представлено большое количество интересных моделей со стразами например вот такая вот интересная накидка стоит она у нас 629 лир но как вы видите это может быть и летняя кстати когда уже более такая прохладная погода и как какая-то такая яркая вещь на выход очень много спортивных моделей с брюками, с юбками, есть платья с накидками, есть вот такого вот интересного плана платья спортивные платья, но ну, прям вот необычного такого вида и, конечно же, вот этот потрясающий плащ. Как он смотрится на вешалке и как он смотрится на вас, это совершенно две разные вещи. Стоит 619 литров. Очень красивая вещь, необычная. Поэтому, если вы хотите что-то необычное, я не могу вам показать все. Это невозможно. Но обязательно приходите и смотрите. Вот такие вот э, трикотажные платья в полоску. Большое количество таких вот молодежных теплых вещей здесь вещи не только скажем так такие легкие но и достаточно такие теплые вещи которые можно носить даже зимой холодной зимой очень много плащей очень много различных накидок которые подойдут в принципе ну, на любой случай жизни вот такой вот интересное платье, Видите, вот с такими вот вставками, интересными кожаными вставками. Кстати, очень-очень легкая. Есть вещи для тех, кто любит стиль Боха. Посмотрите, какая шикарная модель. Если эту вещь оформить красивым поясом, или даже просто э, с нарядными туфлями, сумкой, как вечернее платье оно может быть, или как повседневное платье со шлепанцами может абсолютно свободно использоваться вот такие вот интересные модели платье и накидка совершенно простое трикотажное черное платье с бусами и сверху идет вот такая вот красивая накидка с отделкой в общем очень красивая вещь и кстати как вы все... Стоит 700 лит. Как вы все прекрасно знаете, сейчас не то чтобы в моде, но очень актуален оверсайз. Когда, например, люди, у которых размер S или M, покупают себе размеры XL, XXL и так далее. И на самом деле это очень удобно. Удобно носить такие вещи, особенно если их вы умеете обыгрывать. Для тех, кто любит бусины... Стразы, пожалуйста, для тех, кто любит что-то совершенно необычное, посмотрите, какая красота вечерняя может использоваться тоже как вечернее платье. Вот с такой вот интересной, потрясающей вышивкой. Посмотрите, какая шик, просто шикарная модель! И одновременно строгая, но такой спортивный шик в ней есть. Кто любит вот эта вот модель вполне пойдет на худенькую женщину тоже. И для тех, кто любит что-то яркое, стиль Боха. Многие, кстати, из вас тоже спрашивали меня про то, где купить вещи в стиле Боха в Алане. Вот, пожалуйста, здесь тоже есть такие модели. И такое платье, например, стоит 570, 579 литров. Большой выбор различных накидок. Просто огромный. И э, вот таких вот тоже интересных платьев. И многие модели представлены также с украшением. Кстати, вот это вот платье очень классное. Посмотрите, какой интересный рукав. И снизу тоже вот такая вот отделка. Более такая классическая. Кстати, вот это вот можно носить как на работу, так и на выход. Очень красивая накидка. Посмотрите, такая серая, с блестками. А снизу совершенно простое простое, черное платье. Черное трикотажное платье, друзья, оно никогда не выходит из моды. Кто любит леопард, леопард тоже здесь есть. И здесь я обнаружила очень красивое... Это даже не платье, а может использоваться как легкая осенняя пальтишка. Стоит 599 лир. Но посмотрите, какая красота. Если стоит еще теплая погода, то эту вещь можно вполне использовать. А давайте я прямо ее сейчас для вас и померяю. Можно использовать как легкая осенняя пальтишка. Очень приятная ткань на ощупь, прям такая бархатная. Без воротника, но очень элегантная вещь, посмотрите. Смотрится просто шикарно. Конечно же, сейчас модно носить рукав три четверти, и если рукав длинный, его просто можно вот таким вот образом подвернуть. И всегда это тоже смотрится очень очень красиво ну и конечно же оверсайз оверсайз всегда в моде и в этом пальто вы никогда никогда не замерзнете в прохладную погоду поэтому как я уже сказала если вы ищете необычные вещи если вы хотите большие размеры самое главное потому что очень многие из вас просили меня показать большие размеры посмотрите Какая интересная блузка? Кто любит вещи вот такого плана, стразы и принты, кто любит вещи такого плана, есть такие вещи. Кто любит совершенно что-то простое, обычные брюки, но на резинке и очень-очень удобные. Поэтому здесь вы сможете найти абсолютно разные вещи. Пожалуйста, кто хочет что такое более блестящая необычное как на выход так и дома носить чанталармаза, сюда чанталармаза чанталармаза, тачалар, бир у нас есть новая коллекция сумочек, есть э, спортивный стиль рюкзаки, есть э, такого стиля классика, со стразами, очень красивые. Они все из коллекции. Такие есть модели, такие есть модели, очень красивые. Ну, разные цвета, разные модели, очень-очень большой выбор. Тут можно полностью выбрать и наряд хороший, и плюс сумочку выбрать хорошую. Добро пожаловать, приходите к нам. Меня зовут Ирина, есть еще одна девушка русскоговорящая. Мы вас обслужим, поможем. Мы продавцы-консультанты, хороший выбор. Сервис у нас очень хороший, кофе, чай и так далее. Так что приятная атмосфера. Вот. и Так что приходите, мы вас ждем. И здесь, в этом магазине, как я уже сказала, представлены вещи от 40 до 56, -го. это 62 русский размер. Поэтому, как вы просили, большие размеры в огромном количестве здесь представлены спортивные, классические брюки, платья. Более такая повседневная одежда и даже очень красивая домашняя одежда. Генелико, мы жители здесь сидят, родители здесь и в кабинете. 42 56 300 fiyatlarımız var ama her zaman yardımcı olabiliriz indirimlerimiz her zaman mevcuttur hepinizi beklerim çay kahve her şeye bekleriz sizi bekleriz yeş <gülüyor> va magaine Брюки классические больших размеров. Например, вот такие вот плотные-плотные брюки stretch Стоят такие брюки 399 ли Для тех, кто ценит индивидуальность, посмотрите, какая красота. Пальто оверсайз, черное. Достаточно длинное, кстати, очень теплая. Сзади оно смотрится совершенно по-классически, а спереди есть вот такие вот интересные детали детали можно показать можно носить с каким-то поясом а можно их и скрыть и тогда пальто будет просто классическое вот с такой вот интересной деталькой здесь есть футболки разные белые брюки тоже есть есть черные футболочки вот с такими вот тоже красивыми вышивками, стразами. На самом деле не бойтесь страз. Стразы, они очень украшают любой образ, который является таким строгим и лаконичным. Если вы, например, под черные брюки наденете вот такую вот красивую футболку со стразами, главное не перебарщивать, главное, чтобы все было уравновешено. И здесь есть вещи совершенно разных цветов посмотрите очень красивая вещь и вот такое вот украшение то есть вот эта вот вещь конечно же здесь и цвет и стразы и ее можно носить с какими-то лаконичными брючками шортами или босоножками большое количество платьев я вам уже показывала как вечерних так и с накидками. Большое количество вещей на осень, а также зимних вещей. Например, вот такие вот панчо. Совершенно шикарнейшие теплые панчо. Такое панчо стоит 239 лир, друзья. Поэтому в этом магазине достаточно приемлемые цены. Вот кто любит что-то под джинсу, видите, такая вот очень интересная модель. И, как я уже сказала, стоит 689 лир. Вот это вот платье может надеть женщина совершенно с любой фигурой. И та, которая имеет формы, и та, у которой маленький размер. Посмотрите, такое же пальто, как я вам показывала, только вот с таким вот принтом очень красиво. Если это пальто надеть э, с брюками горчичного цвета и с какими-то лаконичными туфлями и подобрать э, как аксессуар сумку, например, темно-коричневого цвета, это будет смотреться очень тепло и очень красиво. Это пальто стоит 600 литров. Очень, да, очень много платьев вот таких вот с накидками. И, кстати, это очень классный прием, особенно для тех, у кого есть какие-то э, изъяны в фигуре, скажем так. Платье, оно стягивает вашу фигуру, а накидка сверху, она скрывает э, скрывает недостатки. Поэтому возьмите себе на заметку вот этот прием. Черное платье, оно странит. а вот такая вот красивая накидка, она скроет все ваши недостатки сумочки очень интересная тоже такая оригинальная сумочка и я здесь нашла никогда не выходящие из моды это вещи в полоску посмотрите с принтами а сзади просто полоска есть принты и от жирафа, кто любит жираф. Есть для тех, кто любит леопардов, змей и так далее. Есть вот такого плана принты. И есть разные вот такие вот тоже цветочные принты. Если вы хотите, например, какие-то блузочки, начиная от вот таких вот интересных опять со стразами блузочек. Или можно подобрать вот такую вот трикотажную кофту, совершенно такую спокойную, но тоже с каким-то красивым орнаментом. Вот такие вот тоже есть летние платьишки. Это, эти все вещи это турецкого производства. Есть яркие, кто любит ну просто что-то супер необычное, яркое. Есть тоже вот такие вот разные футболки на самом деле друзья не бойтесь никогда ярких вещей знаете почему потому что существует такое правило на вас всегда должна быть только одна яркая вещь один акцент если вы наденете вот такую вот блузку с брюками или с юбкой плессированной вы ее красиво заправите. И это будет единственная акцентная вещь на вас. Это будет смотреться очень красиво. Но если вы вот эту вот блузку оденете с цветочными брюками, нет, образ будет совершенно не лаконичным и не будет смотреться. Есть вот такое вот тоже интересное летнее платье. Много разных цветов. И, как я уже говорила, и разные яркие цвета. И вот такого вот плана. Черно-белые монохромные есть вот такие вот красивые тоже легкие платья и, как я уже вам сказала есть и вещи, которые можно носить дома, посмотрите, например какой красивый халат как кимоно очень красивая, потрясающая вещь смотрится просто шикарно стоит 600 лир. поэтому, друзья, я вам показала малую часть того, что есть в этом магазине. Если вам что-то понравилось или вам нужен большой размер, обязательно приходите, смотрите и мерите. Это самое главное правило. Из всего вот этого вот многообразия вы найдете и лаконичные вещи, и вещи со стразами, и вещи даже вот таких вот интересных, ярких цветов. На самом деле, как я вам и говорила, не бойтесь ярких цветов. Вот это, например, тоже шикарнейшее платье, которое может быть и повседневным э, в летний период, скажем так, и вечерним. В общем, очень много разных моделей, очень много э, разных размеров. Выбор просто потрясающий. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео и что оно было полезным для вас. Смотрите, что еще хочу вам показать. Вот такой вот необычной формы длинная такая кофта пальто очень теплая мягкая в общем классная вещь 589 лир прям знаете хочется чтобы скорее пришла зима или осень чтобы носить вот такие вот классные мягкие вещи я надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. И я надеюсь, что я удовлетворила интерес тех, кто просил показать вещи именно больших размеров и что-то необычное. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Заходите в описание к этому видео, смотрите контакты магазина ШИ. Как я уже сказала, находится он в самом центре Алани. И в описании к этому видео есть все контакты. Ну и конечно же, приходите в магазин Ши, приезжайте в Аланию, в Турцию, покупайте и носите качественные и красивые вещи, которые будут радовать вас. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Будьте здоровы. Всем пока-пока.